Ну сейчас подождем, подождем, под дождем. Появилось. Вот я вам покажу. Э, можете даже такое не записывать, не выкладывать, потому что здесь ничего не будет. Вот здесь, когда это было в счастье, знаете, э, я уже напоминал, это было два дня назад, по-моему, или три дня назад. Смотрите, здесь идет река, ну, через нее укры не проберутся. Ну, это понятно. Как бы там минометные обстрелы они ведут, да, веселую гору обстреливают, наши там тоже имеют минометы, там вычислили, где и что как, с кукром, подошли, ну здесь есть. А вот здесь есть мост, видите, и по вот эту сторону стоял блокпост Укровский, но они его бросили, то есть они думали, что контролировать, и как только наши ополченцы зашли проверить, то поняли, что Укры расположена действительно, ну, проблематично, они частный сектор там разграбили, разбомбили, и, понимаете, раз, размародерничали. Очень много беженцев счастья уехало. Вы помните, как его терроризировали, этот город, населенный пункт? Очень много населения в городе счастья. Они же одни из самых первых тоже были. Вот восстание такое было против этой хунты. И потом их начали терроризировать. И после того, как укры тогда забрались вот сюда, вот в металлист, вот эта вот дорога контролировалась полностью ими. И здесь был гарнизон их. Вот, ну и укры, именно как полицай, там, нацисты, эти фашисты, они давно уже все исследовали. Они знают, какие дома брошены, кем оставлены, когда. Они этим пользуются, располагаются там. Ну и если их утюжить артиллерии, это разрушение частного сектора всего. А как бы выходить в открытый бой, вы знаете, что они не выходят в открытый бой. Нет, Александр Бахмутский, это не Саша Карачун. Просто у меня именно в Луганске есть Знакомый нодовец Его тоже Бахмутский зовут Ну вот как-то так Ну ладно Эээ... В общем сложно Здесь видите, но ну, блокпост уничтожили Дальше мы просто так просмотрим Я не буду говорить что, где и как Только по линии фронта Неизменно, неизменно Возле Луганска Тоже неизменно все Вон тут укрыт Коптятся, зажариваются Здесь потихонечку Ну у них еще благоприятное слово Они быстрее замерзнут, чем сгорят Эти тоже что-то там Здесь неизменно На южной линии фронта Ну потому что комментировать постоянно Да, одно и то же там глумится, переглумиться. Э, ну вот смотрите Наши хотят немножко отбросить от стыла их, да, Прогнуть линию фронта Но это такое предпочтение есть Вот нужно с новогнатовки выгнать каратели И тогда прогнется немножко линия фронта здесь ну и, в принципе, это возможно. Защитить такой вот рубеж нормально было бы и до Кучаевск защитить. Это было бы хорошо очень. Возможно, там и пройдет своеобразная операция. И там мукров отожмут. Возле Мариуполя все не изменилось. Ничего не изменилось. А здесь укры будут отходить. Ну, линия фронта выровняется своеобразная. Ну вот, смотрите. Вот здесь вот с Новомихайловки. Вот примерно вот отсюда как раз и обстреливали. Вот сюда вот Донецк. Вот, именно вот отсюда и обстреливали. Я думал, что с Углидара, да, вот отсюда вот. Ну, потому что вот такая вот была. Ну, можно по расстоянию. По расстоянию и здесь можно. То есть, здесь там 4 километра, 5-10, ну, 10 километров. Но ну, может быть, с 8 километров они лупили с этих ураганов. То, что вчера в маршрутку, да, первого числа. Терроры любят наводить. Сегодня второе число. Они сегодня еще лупили. Смотрите, вон, обстреляли. Ну и что тут по этому, по аэропорту? Фашисты там жарятся, шпарятся, их заживо там укатывают в асфальт. Ну, в принципе, что я могу сказать? Сострадание к ним, к этим фашистам. Да нет у меня никакого сострадания. Укатать их надо там в землю донбасскую. И все. Гадов этих. Терроризируют город, ребята. еще, знаете, они вот имеют в Савдеевке такой доступ. Вот здесь они к водяного Копотному подошли, да? Вот в Савдеевке идут. Вот так вот. Нормальные бы военные бы этого не делать, но согласитесь, у какого военного? Если сидит он на допросе, да? Вот. Э, ну, я смотрю за последние, да, сутки, чтобы смотреть, где как наступления были. Э, вот сейчас вот на Песке, может быть, видите, идет оттеснение их. Вот нормальный бы, э, нормальный бы какой-нибудь вот такой, знаете, славянской породы человек, который понимает взрослый, он бы делал бы, да? Вот так вот расстреливал бы, что ли? Он бы это Он же понимает, куда оно летит. Он бы это делал? Что, под, под дулом пистолета? Ну так под дулом пистолета, что же это тогда за воин? Что же это такое? Он расстреливает собственных людей под дулом пистолета, потому что... Что это за оправдание? У меня нацисты сзади стоят, они мне угрожают, я вынужден стрелять. Вот сегодня допросили этих разведчиков, заползли они там к Безлеру, по-моему, или куда там. Решили поразведывать. Ой, мы такие все хорошие, я извиняюсь, я прошу прощения. Да фашисты, вот и все. Что ты заблужденный такой? Если бы ты был бы заблужденный, ты что, один там такой? Ну вот скажи мне, что он такой один? Почему каждый из них такой попадается, а он один? Такой несчастный весь. Да если бы вас там было бы большинство, вы давно бы давно не просто бунт бы подняли, вы бы этих каратели бы ликвидировали бы. Преступление, не преступление, что там делать. Взяли бы, связали бы и все бы, и бросили бы. Пусть себе там эти каратели, они вообще даже не оформили. Это вообще нелегальное вооружение. Ну, а если один, один в поле него, что ты тогда перся туда добровольцем? Не шел бы уже на мобилизацию тогда. Да поставил я один час. Посмотришь себе с одним часом. Вот, смотри сюда. Дебальцево, что там? Так, ну, Горловка по-прежнему держит свои рубежи неизменно, да. Ну, в Дебальцево, как в прошлый раз, видите, здесь изменений нет. Ну, нету. Линия фронта по Чернухино и линия фронта от Еленовки Ничего не изменилось, вот видите здесь Здесь потихонечку идут, ну как бы и основные силы, да, аэропорт тоже содержат Как бы там ни было, если сюда перебросить, там пару тысяч, да, наших ребят Растянулись по фронту, Мариуполь без изменений Растянулись вот так вот бы по фронту, было бы нормально бы Если бы они сюда подошли бы, ну тогда это был бы провал в другой линии фронта ну, понимаете, тоже рассосредоточенность, она как и положительна, так и отрицательна. Положительна она в чем? Что, допустим, линию фронта Мариуполя, да, каратели не могут ничего сделать. Они, да, обстреливают, там просто найти нужно приоритетный момент, когда можно это сделать, такие диверсии. Взять и выдвинуться, хоп, здесь надавили, здесь там продавили, так по кусочку, по кусочку, по пятью русской земле отвоевываем у карателей. Просто освобождаем от этих фашистов и оккупантов. Пусть они не кишатся званиями, что мы хорошие, мы военные. Давно бы поздавали бы, давно бы нашли бы момент уйти, они а выполняли бы приказы бы такие. Ну пусть потом не обижаются. Мамы, жены, кто их туда послал, где, с какого согласия. Кому они служат? Фашисту? Гитлеру? Так как кем они тогда себя считают? Мы хорошие, но мы приказы Гитлера выполняем. Но мы хорошие. Да какие же вы хорошие? Ну, в общем, если сосредоточить, да, нет прорыва линии фронта. Если сгруппироваться, можно ликвидировать дебальцевский котел, но тогда хунта может быстренько прорыв здесь где-нибудь организовать. Тоже во всем есть, понимаете, свои весы своеобразные. И так или иначе, вот эти все э, операции, которые проводят наши э, войска, и вот армия Новороссии, вооруженные силы, они, ну, под грифом, конечно же, секретно, как, что, где. Приходят, делают, отрабатывают, но ну, аэропорт видите в приоритете стоит, это мы уже знаем, это уже всем известно, что аэропорт стоит в приоритете, причем стоит не захват любой ценой аэропорта, а стоит уничтожение карателей в аэропорту любой ценой, вот такая задача стоит, вот поэтому они там и жарятся, что-то там будут ругаться, как и что, а там какой-нибудь Сенченко еще одну гилитею будет забрасывать туда гранату, а ну скажи мне кто там аэропортом управлял, а ну говорим не то. Можно будет, конечно, еще некоторые операции выполнить, немножко отвлекутся, оденутся, передислоцируются. Эти же здесь мерзнут. Ну, факт, они мерзнут. В Диаково, ну что, они мерзнут там, вот здесь вот, под Кутейниково, мерзнут. Нашли себя. А вот эти вообще капец. Вот, под Лутугину. Ну, что они там, как они там, где они там греются?